Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Радио гейтс в эфире. Сегодня у нас четверг в Чикаго 11 часов, в Сан-Франциско, где находится замечательная Настя Крущинская. У нас 9 утра. Вот, я сегодня не ошиблась. Меня зовут Рита Борт. Ну и, как всегда, женская гостиная в четверг. И я с удовольствием передаю слово Насте. Здравствуй, Настя! Здравствуй, дорогая, очень рада тебя видеть, слышать. А, наконец то вернулась из Бразилии, мы очень скучали. А, вот. и я надеюсь, ты тоже к нам придешь в гости в женскую гостиную, мы еще поговорим про твою поездку, потому что я уверена, что у тебя было все очень интересно. Абсолютно, да, каждый раз это что-то новое для себя и для других. Да, с удовольствием, если ты меня приглашаешь, я приду. Я приглашаю обязательно, да, здравствуйте. Друзья, добрый день, добрый вечер И действительно 9 утра в Сан-Франциско, 11 часов в Чикаго, 19.00 в Москве И на сегодня у меня в гостях потрясающая художница, удивительная женщина Невероятной красоты, невероятной ума и интеллекта Ляли Галеева И она с нами сегодня выходит в эфир из Уфы И у Ляли сейчас 9 вечера, правильно Ляль? Как я уже сказала, 9 часов вечера у нас в Уфе, и здорово, у нас потрясающая география, конечно, Чикаго, э, Сан-Франциско, Уфа, я очень рада. И действительно, я хочу буквально пару слов сказать о ля Ляля -ля, э, художник, скульптор, член Союза художников России, и... Ляля создает керамические скульптуры из Шамата, произведения малой пластики, фарфор, этнические инструменты, окарины. И у нее, если вы видели наш анонс, совершенно потрясающие работы, потрясающие коллекции, которые наполнены очень глубоким сакральным смыслом, на мой взгляд. И сегодня у нас очень серьезная тема, я ее так обозвала, как бы обозначила как духовность и творчество, потому что мы, в принципе, с Лялей хотели поговорить ну, об очень серьезных вещах. Я надеюсь, вы с нами не соскучитесь, потому что у Ляли есть очень много что сказать на эту тему. Лялечка, я сначала хотела тебя попросить буквально рассказать о себе несколько слов, именно вот как ты начала как художник, да, вот именно свой путь, а потом мы уже с тобой перейдем к другим более серьезным вопросам. Ну, начала я давно в детстве в глубоком. Я сначала оказалась в интернете в художественном у нас в детстве. Вот. А потом уже э, родители меня не пустили в Мухинку, и мне пришлось поступить здесь, в местный институт искусств, который сейчас э, очень громко называется Академией. Вот. Мне очень, очень везло э, с учителями всю жизнь, со всеми, и с духовными и с моими э, художниками-учителями, вот, начиная с интерната и... В институте и я попала в класс старого, это художник мирового уровня. И жалко, что его никто не знает, к сожалению, потому что, ну, видимо, из-за того, что мы вот в такой глубокой провинции здесь находимся. Вот. А потом э -э, шли годы, вот, то есть я окончила институт, э -э, замужество, ребенок. Причем пыталась эмигрировать в свое время в Америку, и в Австралию. Мне приходили письма, давай, давай. Вот, но я уже не собралась, потому что э -э, все мы были придворниками, все мы были... Сторожами, я имею в виду, в те времена художники, ни у кого не было абсолютно никаких денег. А дворниками-сторожами, конечно, это был для искусства вот. и, и где-то как-то номинироваться и считаться кем. Вот. Ну, где-то я вообще живопись по образованию, и у меня многие картины, они были связаны не то чтобы с религиозностью, но я очень активно использовала там как бы символы всех религий и мусульманские какие-то, христианские то есть это шло как бы изнутри вот. и когда меня спрашивали а, ну, какой веры ты примерно бежишь я говорила, что да никакой, почему ты используешь символы я бы, я не знаю то есть это как бы тоже спонтанно все происходило вот. и а, в итоге я всем журналистам говорила, что я буду там а, где будет объединение всех религий, потому что Изначально знание того, что Бог он один, Творец он один, и вот космический разум и сознание оно одно, а все разделения оно идёт, идут от людей, оно было изначально во мне, ну, с детства, можно сказать, вот это вот понимание. Вот. Ну и в 98 году случается невероятное чудо, а, то есть меня к себе подключает, иначе я не могу сказать, как великий аватар наш невероятно не сравнил Исаачи и жизнь становится совершенно другой, потому что все, кому прикасается этот феномен, начинает очень быстро трансформироваться. И, и благодаря чудесам, и благодаря мистической помощи, и благодаря окружению, благодаря а, ну во всем вот. угу. Это сейчас самое главное. Я ну да, так очень очень, да, очень, очень очень коротко, да, ты нам рассказала практически свой творческий путь. А, и на самом деле, э, то есть, поскольку вот я огласила такую серьезную тему, да, духовности творчества, и то, даже по, по, по тем небольшим э, высказываниям, которые ты уже нам э, рассказала, по тем небольшим небольшому вступлению, да, уже понятно, что на самом деле для тебя... Э, творчество и духовность, они неразрывно связаны. То есть это то, что идет, через что идет твое самовыражение. И я думаю, что если бы не было твоего вот этого именно духовного роста, да, то не было бы и твоего, вот именно того, вот тех произведений, которые ты ты создаешь. И, конечно же, ну, с одной стороны, объединение всех религий, да, но я, я понимаю, что все равно вот именно индийский вот этот аспект, он для тебя один такой из, из основных, один из важнейших. И... Ну, наверное, конечно, хотелось бы понять, хотелось бы узнать вот именно подробнее, как именно Сатья на тебя повлиял, да, вот что, что открылось для тебя в общении с ним, потому что я знаю, что тебе очень повезло, ты его видела, и еще его вот в этой реализации, да, с ним встречалась, поэтому, то есть неоднократно была в Индии, и, конечно, очень хотелось бы услышать вот эти вот истории, потому что они необыкновенные, абсолютная мистика и абсолютное чудо. В процессе беседы я наверное, тебе расскажу, но вот я тебе хочу рассказать, так как мы об искусстве все-таки говорим, mm -hmm. что я, будучи значит, живописцем да, по образованию и сделав имя как живописец, Работы они у меня были э, полны катарсиса какого-то, сплошных аллегорий, э, потому что душа мучилась и не могла найти, видимо, вот эту точку опоры. Вот. Э, я очень много читала с детства. Я сгрызла такое количество книг. В 16 лет я уже по конкурции перечитала, можете представить. То есть я ходила, ходячая энциклопедия, такая, которая бесконечно что-то цитировала, э, металась, э, какие-то невероятно умные вещи говорила, а не понимала того вообще о чем речь, понимаешь? Вот. Потом, значит, дальше больше, я стала понимать, что все мои любимые писатели, э, поэты, художники, они черпают именно на Востоке. Герман да, ну, и э, Томас, ну, а... ну знаешь, бульон а, в те годы, хоть ты помладше, на 10 лет, вчера выяснили, да? Вот. Но, тем не менее, это такая классика, мимо которой не убежишь. Вот. А, работы, а, когда ко мне пришел с вами, мне стали казаться очень дикативными, темными и так далее, потому что у меня были а, сплошные аллегории, я как в юбке такая была, у меня была аллегория тщеславия, картина, аллегория похоти, там. то есть вот все у меня что-то обличало и критиковало вот это окружающие мир. И когда с вами ко мне пришел… Я отняла вообще все это от себя подальше и перестала выставляться как живописец. Тогда начала я создавать коллекцию архаика, вот эти типажи людей со всех сторон света. Это было связано с тем, что я наконец получила мастерскую и имела уже возможность сделать большие работы. Вот там с течением времени, благодаря с вами печка была построена, керамическая, и, значит, меня развернуло вообще на 360 градусов вот в этом направлении, вот. А потом, когда мне Хамитовы делали астропрогноз, вот эту мою карту, выяснилось, что я, да, рождена художником, то есть я выполняю все-таки свое предназначение, это огромная радость для меня, и что именно мое творчество должно было быть связано с огнем. Вот, то есть это была, должна быть или керамика, или, соответственно, работа с металлом, что я не имею возможности сделать, к сожалению, не имею таких условий. Вот. Значит, начала я делать вот эту архаику, это уже с приходом с вами. И он мне сам сказал как-то на интервью, когда я уже устала бесконечно делать вот эти вот работы, я сказала ему, что с вами я очень устала, я не могу это уже больше делать. Он говорит, нет, будешь делать всегда, и это твоя дхармхман, правильно, <связывается> да, и а, на ты по соединению человечества. Так и делай типа жизнь с разных. То есть вот, вот так вот. И а, также я поняла ценность а, и перестала отказываться от себя, от той старой, которая была до Сати Саи Бабы, когда я писала вот эти картинки. Потому что на уровне определенного поиска человеческого, вот, у Бога там или своей основы, своего центра, он же проходит разные этапы. У некоторых они безумно сложные. Опять же, в силу среды, в которой они воспитываются, существуют, в силу окружения, в силу каких-то неприятных могут быть вещей. То есть, такими метания у молодежи происходят. Да? Вот. И э, очищение это происходит через катарсис, это очень часто именно вот в молодом возрасте, и как раз вот эти мои работы они способствовали, видимо, вот этой точке какого-то катарсиса, которая потом выводила людей э, так же, как и меня, э, значит, на какие-то светлые пути. Ну В общем, искусство это вещь такая сложная, это же двигатель вообще, прогресс и вообще всего на свете, понимаешь? Э, как говорится, цари умирают, уходит а искусство остается. Это вещь очень важная и богом данная, совершенно невероятная такая возможность человека а, приблизиться к творцу. Вот. Ну, с приходом с Сайбабы я стала, конечно же, спокойнее, кинулась делать там, культовые работы какие-то, хотя прекрасно понимала, знаешь, как с вами Викананда говорил, что вот эти вот образы все религиозные, это детский сад религии, да, но это же всем понятно. Но энергетику уже никуда не выкинешь, да, все равно. Если ты понимаешь, что ты орудий глупого Господа, да? что ты пустой совершенно и делаешь через меня, наверное, какая-то вот эта вот энергия, милости, которая течет от него к нам и трансформируется через произведение художника, она и до людей доходит. Вот, то есть это вещи такие очень, главное, чтобы чистоту, когда ты что-то делаешь. Вот это конечно, помог понять абсолютно. Не, не только нас, а то. он, нас. Уон подчас а дает учителей разнообразных, ведет просто на поводочке тебя, предоставляя все, что ты хочешь. Вот первая поездка в Индии у меня была в 2002, по-моему, году. Это после четырех лет. Такого. Меня, кстати, подключил на тонком плане. Он очень часто приходил ко мне, давал интервью сновидения. Но, кстати, Саи Баба говорит, если я прихожу во сне, это я прихожу во сне. «Никто не может иметь мой вид» или «это не сло, это я прихожу реально» и все вот эти снили были кардинальные уроки, которые я получала. Вот он мне подключил. Эх, в ноябре, да, где-то в ноябре 98 -го года, так, уже не точно помню, что это было, там была совершенно мистическая такая ситуация, я как раз вот получила мастерскую, начала работать на коллекции Архайка, вот, и, и очень уставала, и как-то вот так вот, устав, днем поработав, я привалилась своем, на своем столике, там значит, попила чая, поела и просто отдыхала, и вдруг я оказалась в каком-то измененном состоянии, в совершенно другом пространстве. Вокруг меня звучали миллионы каких-то божественных колокольчиков, они вливали в меня силы и какие-то сущности световые вокруг меня значит, водили хороводы и такая сила энергии в меня вливалась что я поняла что что-то тут знаешь вот такое невероятное близко совсем и буквально поступательно значит наступил день когда я съела кусочек хлеба который, который меня угостили как простадным с дня рождения с вами и я тогда превратилась в зомби. Можете представить, вот, каждую минуту, как метроном, как в имя, у меня звучала Сайбаба. Сутки, вторые. Ты думаешь, надо на потихоньку больше. Что это там еще? Сайбаба там. что ерунда такая. Наваждение. Потом вдруг приходит человек, который только приехал из Петопарца друг в гости напрашивается, приходит и рассказывает, что они там значит, делают, видят, кто это такой. Потом на третий день, это суббота уже была, я помню, значит, у меня эта фраза трансформировалась в фразу, также метрономом звучал в голове «Сайбаб, ты пускаешь во мне корешки». И вот она стучит в голове, думаю так и насколько глубоко, то есть, не, не знаешь, ты смеяться должен или плакать. Вот. Потом на меня из шкафа летит книга, я тебе уже вчера говорила, нарушая все, все правила гравитации, то есть летит параллельно полу, ударяет меня в лоб, падает, я ее открываю, и там на странице статья Татьяной о детстве своей бабы, которая у меня валялась с 90-х годов, шкаф я ее даже не открывала. То есть, и вот в эту ночь э, с вами он пришел ко мне, он меня э, унес в какие-то космические, значит, высоты. Я лежала под невероятным сводом из бриллиантов, и он был там, и это было начисленное небо, это совершенно была фантастика. У меня окунулся в поток вот этой божественной любви. Ну, это, это непередаваемое. то есть это вот как раз тот момент, когда слова уже все. Они ничего не могут не описать, не объяснить, уже все. Вот это предел, которым ограничена наша эго и наша вот эта личность когда уже нет слов. Да? Вот. И тогда он мне сказал, в чем моя миссия, что мне делать. Очень просто. Простить всех, а миссия дарить радость людям. Вот сразу указал, и потом в течение года я задавала вопрос. У меня я во сне на этот вопрос, я даже не знаю как это природа страха, природа любви между мужчиной и женщиной, там вегетарианец не вегетарианец, то есть и начали случиться чудеса, помощь просто со всех сторон текла. допустим печку стоит для обжига керамики, мне снится сон, что я должна пойти по адресу такому-то, называется конкретно адрес, что я я пойду. В этот же день мне приводит женщину. Тамара Паращенко у нас изумительная женщина, она жена бывшего директора МПО, наш машиностроительный завод. Вот. И она, оказывается, уже к с вами ездит несколько лет, он ей дает тоже уроки. снах. на интервью она была у нее кучу раз. Первый раз я вижу его изображение, на приносит не календарик с ним, там и какие-то палочки за вот И мы начинаем разговаривать о цифрах-снах, а даты мне снились с юности. У меня клиническая смерть в свое время была, в детстве. Вот, поэтому лет 18 я там по разным планетам летала, и что я только не видела там в снах. Вот. И цифры в том числе. Вот, что касаемо там, кстати, вот, то, что в Америке 11 сентября, это я видела во сне. Ну, очень много было таких. Война в Чечне, какие-то были даты. И она говорит, что ей с вами приходит во сне, и говорит, когда в следующий раз их группа попадет на интервью. Я говорю, вчера мне приснилось в том, что я должна пойти по адресу такому Она а говорит, там мы приобрели недавно. И вот, и вот так вот на каждом шагу. И начались и материализации денег, организации поездки. Весна, значит, когда я поеду. И все это было ясно, понятно, то есть все. Я была тем щенком, которого на поводке с вамичка вел туда, куда ему надо. Но этот период затянулся, я потому что не родивый щенок, знаешь. Но, ну, это мы, наверное, все нерадивые щенки, а так или объясню, иначе. Я такой, понимаю, оказался. Вот. вот Такие вот пироги. И вот этот феномен, он со мной уже 20 лет практически. Вот. И это неизмеримый... Просто... И я могу говорить вот только о нем, вот правда. Вот я себе совершенно интересно, а вот, вот эта вот тема, ну я опять же могу говорить, опять же довольно примитивно. Вот. Ведет, помогает миллионам людей. не знаю даже сколько нас, это как было такое предсказание, или он сам говорил, я же не помню, где-то недавно попоздалась, вот его предыдущая реинкарнация Ширди Баба, как говорилось, о нем будут знать немногие, о Саи Бабе будут знать некоторые. А Апрема следующая реинкарнация будет знать письмен. Вот. Так что это чудо охватывает очень много людей. И практически все, кто имел этот опыт, проходит быструю шкуру такую трансформации на разных уровнях, естественно. Кто-то уже вообще такого совершенства достигает, что просто невероятно, и Ты тоже тянешься и хочешь так же. Ведь вот как-то один мой суфий, у меня вообще нет памяти совершенно, один из любимых суфий, как сказал, что есть несколько видов искусства, да? Есть искусство религиозное, понятно какое-то, есть светское, опять же, да, живопись там и скульптуры, и так далее. И есть самое важное искусство, это искусство самосовершенствования. Вот. Поэтому я прошу, что я прошу у Господа, я прошу преданности, чтобы это было не на словах, вот у меня там не бла-бла-бла, да, а чтобы вот он сказал, да, ты предан, ты предан. Вот, мудрости. Ой, ну что я еще прошу? Ну вот преданности <свят> и мудрости. Пред -преданности, Пред преданности и мудрости, да. На самом деле, когда ты сказала о том, э что вот это вот твое предназначение, да, всех простите, нести радость, мне кажется, это настолько универсальный... Нет, не предназначение, извини, я тебя перебиваю. Ага. Что да. мне делать, Простите я делаю. Вот этот крит, критицизм, он впереди меня, планета вся, да, впереди меня идет, и у меня очень много было таких сложных отношений с людьми. Но это опять же я понимаю, что ты же знаешь физическую астрологию. То ты такой, вот ты такой, ты что-то вытаскиваешь из людей, что-то из тебя вытаскиваешь. Таким образом мы притираемся, чистимся и понимаем, что мы одно. Без этого никак. Вот. И а, второе, в чем моя миссия? Дарить радость людям. А вот а, что касается, что работы мои делают, на тонком плане способствует объединению людей, тоже уже вопрос. Не, ну это так и есть, потому что я вот сейчас как раз у себя на планшете открыла твою коллекцию «Архаику». Я имела счастье видеть некоторые вещи живьем да, вот, ну, Мне так вот посчастливилось Но на самом деле потрясающие фотографии Я очень всем советую нашим радиослушателям К сожалению, формат радиопрограммы не позволяет нам сейчас включить видеоряд И для того, чтобы ну, продемонстрировать Лялины работы я надеюсь, мы дойдем до того, что до формата телевидения и будем уже это показывать более э, объемно. Да? И я вот смотрю, и на самом деле эти, эти работы, они, конечно, удивительны, потому что здесь нас такая глубина, такие, такие выражения озарение, да, и внутреннее сознание присутствует в каждой скульптуре. Ну, я даже не знаю, у меня, я тоже, я себя чувствую просто косноязычной для того, чтобы описать вот, вот то, что я вижу, то, что я чувствую, и настолько здесь много характеров, если бы я не знала, что это все создано одним человеком, да, я подумала бы, что это разные абсолютно художники, ну, есть некая общая, может быть, какая-то черта, наверное, я не искусствовед, поэтому не могу ее отследить. но, тем не менее, совершенно разные вот видно, как, то есть я бы подумала, что это реально искусство народов мира, да, вот мы в этом наблюдаем, и это, ну, конечно, да. потрясающе, потому что это чувствуется, что радость, да. она здесь присутствует. Я тебе, вот могу... я тебе немножко о начале создания архаики могу сказать. То mm -hmm. есть к тому времени я уже развелась с своим первым мужем, изумительный художник Саша, но мы вот правда были не парой, вот. И мы очень уважаем друг друга. Вот он ушел в 2014 году, просто невосполнимая потеря. Вот. Ну, в общем, тогда у меня уже к тому периоду, как с вами пришел, и у меня, я брала обед в в течение пяти лет. Вот. И я понимала, что мужчина нужен. Как с вами говорит, в этом году в, этой, в эту югу могут достичь освобождения топа два мужчины и женщина вместе, а потому что то, что есть у мужчины, нет у женщины, то, что есть у женщины, нет у мужчины, только два. Вот. А мне не нужно было никаких мужчин, вот. но чего-то не хватало, то есть шли большие проблемы со здоровьем по, по пятой чакре и так далее. Ну сама знаешь, что вот эта тонкость так Вот. И я тогда стала делать вот, этих, вот эту коллекцию архаики мужчин и женщин. То есть каждый мужчина имел свою женщину, каждая женщина имела свою, своего мужчину. И это же, в принципе, глина, да, это полые сосуды, это, в принципе, горшки с глазами. Да? И я думаю, ну ведь мы же тоже такие же, говорят на вас говоришь, что стань полой шлейки. Полом, бамбука, Еще опять же повторяю, что чистое сознание молитва «Я орубил в твоих руках, делай через меня» вот наполняла особой энергией этой работы. Это точно. И, и а, мне казалось, что а, а, гармонизируется не только у меня вот это отношение с мужским полом. Я с вами подарю великолепнейшего, чудеснейшего мужа. Вот, причем а, столько было мистики и чудес нашим с нашей женильбы там и кольцы и э, накануне и, и свадьбу нам на его день рождения в ЗАГСе представляешь дату поставили и он пришел э, во дне к заместителю руководителя организации и сказал что значит завтра надо подарить букет э, какой нам на свадьбу ну в общем организовал все от и до вот. И вот таким же образом я думала, что работы будут и действовать, излучать вот эту энергию, уже потом. Вот. Ну, в принципе, я думаю, что так оно и, и было. Так что, не, не знаю, мы же не отдаём себе часто отчет в том, что мы делаем Но это такой процесс, который остановить же невозможно. Понимаешь, да? Это же творец во творце. Вот. Если Господь творец, то мы маленькие капельки тоже же, это же энергии наполним А сейчас народ весь творить начинает. Я так счастлива это наблюдать. У всех такое стремление реализовываться как художники. Это, это, это так, так замечательно, потому что это к чему ведет? Человек уходит за центр. Правильно? Ум а самый. Это же самое важное источник для познания того вообще, что ты есть на самом деле. Какова реальность? Вот ты же тоже шалил вяжешь, я да? Это же, Ой, да, я, да. Ну, да, нет, я очень много чего делаю, конечно, да. Я тоже. Я вообще не представляю себе без творчества руками. Ну, я скорее ремесленник, да, потому что я вяжу, вышиваю, да. Но я делаю что-то руками. Я это делаю всю жизнь, да. И мне кажется, что это. Я безумно благодарна там своей бабушке, которая научила меня вот этому такому прикладному прикладной реализации, потому что мне кажется, что это на самом деле это способ медитации. Да, вот а я это очень это много это думала о, о том, почему люди занимаются рукоделием. То есть вот сейчас, конечно, очень много информации, о каких-то меди медитативных практиках. То есть мы. У нас много сейчас возможностей. Мы живем в такое время, когда все очень быстро происходит. Но на самом деле вот этот навык, когда ты можешь что-то сделать с руками и в это уйти, то это как раз то, что ты. Это вот естественная медитация, да, это то состояние, в котором <связано> очень. Да, абсолютно гармонично, даже может быть, потому что иногда людям очень сложно объяснить, да, вот так вот сядь с прямой спиной, закрой глаза, дыши ни, ни о чем не думай. Это, это намного сложнее, чем когда ты начинаешь что-то делать за руками, да, и полностью уходишь в этот процесс, и он, он дает тот же самый результат. Поэтому, да, я совершенно согласна, что на самом это необходимо. И необходимо, я тоже как раз хотела сказать о том, насколько сейчас вообще действительно творчество вошло в нашу жизнь. Вот я наблюдаю последние там годы, вот мне довелось в свое время работать на удивительной выставке такой планеты рукоделия в России, я была в, в оргкомитете этого, этой выставки, и меня каждый год у нас все больше и больше участников появлялось. и Я видела, какую красоту творят люди. И это было необыкновенно. И вот я до сих пор наблюдаю за этой выставкой и вижу, как она становится все больше и больше, именно потому что э, творчество, ну, благодаря Богу, наверное, да входит в нашу жизнь. И, конечно, я знаю, что ты занимаешься с детьми, да, что у тебя есть какие-то мастер-классы, когда ты обучаешь людей, потому что это ты как бы, ну, знаешь, нет, мне как-то вот, э, с вами не дает этим заниматься. Мы ага. вот декабрь вели благотворительные мастер-классы, потому что у нас был пожар, я, наверное, тебе говорила, и такой был потрясающий опыт, позитивный, при трагичности вот этой, да. В общем, хотелось отблагодарить как-то людей. А так вот, чтобы мастер-классы вести, он не дает мне этого. То есть, видимо, просто с нами. Вот. То есть, сколько бы я ни писала вот этих объявлений, но один-два человека максимум. Вот. Все-таки это не мое, педагогика. Вот. Это не мое. Вот. А искусство и медитация, это же абсолютно одинаковый процесс. Единственная разница в том, что человек медитирующий, вот то, что он производит внутри себя, оно становится, остается с ним самим субъектом. Вот. А художник, он материализует вот это вот свое внутреннее, тем самым приближаясь тоже да, к Творцу. Вот. вот в этом только разница, это совершенно одно и то же, совершенно одной и, и каждый, ты же знаешь, зрители находят художник любого уровня. Значит, это, это, это просто необходимо и нужно земле. Вот. Да, это удивительно. Я, я согласна с тобой совершенно. И у меня еще вот такой вопрос. Я знаю, что у тебя была такая коллекция культовые а, скульптуры, которые были посвящены определенным божествам. И у тебя с ними есть определенные истории. Мне, конечно, очень, Я очень хочу, чтобы наши слушатели узнали об этом. Да? Вот, вот, особенно прошивая история, это просто феноменальная. Очень смешная история. Вот у меня Ванечка он делает Одного характера Вообще У него нет образования художественного Но у него врожденное чувство красоты вот. Это потрясающе просто Если бы у него было образование Он, наверное, просто такие горы бы тут сворачивал И имел возможность для своей реализации Вот А у меня Значит, да, почему я говорю об этом Он готов не подписывать свои работы Он говорит, идеи вот они вносят, Это все от Бога ну вот как буддисты пишут танки или наши мастера иконы. Они же не пишут, там Ляля Галеева написала эту танку или Ваня там написал эту икону. Бог дал". дал, талант его реализовал, причем вот. а я слепила первого шива, я даже не помню, когда это начало часто в мастерской проводились баджины, вот, и э, меня распирало от гордости, он стоял на краю моего рабочего стола, уже слог, большой, красивый, вот, и когда баджины прошли, э, а, да, все меня хвалили, э, я раздувалась, я чуть не лопнула от гордости, как он охладился, надо было видеть, чувствовать вообще, что я тогда переживала, хотя я себя ловила вот на этих мыслях, ты чего, значит, вообще ты кто, но, тем не менее, значит, вот это вот, просто было очень сильное во мне ощущение. И когда за последним человеком закрылась дверь, Шива рассыпался на мельчайшие кусочки. Вот прям вот 4-6 миллиметров он просто весь рассыпался вправо. Здесь все стало ясно. У тебя абсолютно высочайшая степень приятия. Засучив рукава, следующий. Ты знаешь, я желаю всем очень часто все приятия, полноты все приятия. Почему? Потому что нет у меня, мне еще дает далеко, но я уже умею отслеживать вот этот все понимаешь? и говорит, ты что, Галиева? Ты опять эти вот, тенденции твоего старого ума опять, значит, пляшут и портят тебе жизнь, и я зафиксирую дела и становлюсь нормальным человеком. То есть слава богу, мне с вами уже научил этому всему управлять вот этим. Как он говорит, одинаково относитесь и к радости и горести, к плохому и хорошему. Оставайтесь в нормальном, уравновешенном состоянии, и ничто вас не должно мучить или колебать там ваше какое-то равновесие. Но и так оно и есть, понимаешь? Вот взять, например, этот наш пожар, горела мастерская мне кажется, это, это вообще реально, трагедия огромная, да, потому что ну, это... да, было... при наших финансах, понимаешь, это все восстанавливает и так Но это был самый яркий, позитивный опыт в моей жизни. Самый невероятный просто. Во-первых, переоценка людей потрясающая. Люди с такой стороны открылись. Я так им благодарна. Меня распирало от людей. Просто я не знала вообще... Я готова была весь мир располагать Волонтеры, которые первые там две недели шли. Вот. Потом мы же отмывали, уже когда мы поняли, что мы свою карму отмыли, мы уже давай карму и так далее. А потом почитай тех же, по-моему, у Роберта Слободы у него в каких-то книгах написано было, я помню, что самые действенные практики в эту эпоху это практики, связанные с огнем. Вот. Так что, слава богу, вот это вот произошло. Я, конечно, никому не желаю, <laughs> не желаю такого опыта, но вот оно просто все происходит. Так что ä, принимаю я в любом случае, конечно же, же все. Конечно но... же, все. А так какое-то сопротивление, почему не выказывать там, почему не возмущаться? Я же человек. Же еще с собой оставаться. Я не могу смотреть на вот эти вот, знаешь.. Псевдодуховных псевдо людей, которые говорят о духе бесконечно, ходят с этой сладкой миной и так далее. Там, что у них внутри, я не знаю, творит, Но ведут они себя неестественно. Мы же всегда видим, что это или нет. Ну, мы, мы, опять же, знаем еще такой момент, что душа, она приходит в этот мир на разных этапах своего развития, да, кому-то нужно и через это тоже пройти, поэтому надо быть снисходительными, мы, а слава нет. Богу, можем это, конечно, да, потому что духовности есть, есть, к сожалению, а вторая сторона, да, и это вот раздутое эго, когда мы вот начинаем сами... Просто раздуваться до безобразия, до каких-то размеров такой вот жабы огромные, что мы такие все крутые, да, да, да, да. оставшуюся миру. Так, мы любую гадость оправдать можем. Вот что замечательно, понимаешь? Мы все знаем, мы такие умные, это просто, просто вообще. Да, кстати, было невероятное чудо, связанное с нашим пожаром. Мы уже с вами где-то, наверное, с пожар 15 мая случился, и а, в июне где-то, в июле мы уже сидели только на таблетках от аллергии, потому что а, поход... На, на, за метров сто от помещения вон была гарь страшная и я говорю с вами, ты же все можешь ты же все можешь ты столько раз э, материализовал нам потрясающие запахи и жасмины и зимой и в любое время года и нашим близким ты окунал просто тысячи людей в эти запахи и индию у меня просто засунул в бочку с медом, можете представить я сидела, вокруг меня женщина с жасминами в руках, а я сидела в бочке меда. Ну, как же я же из Башкирии, он же знает. Вот. Где-то в начале июля я попросила с вами убрать запах этот. У нас еще была часть, может быть, только четвертая сделана работы по маленькому помещению остальное все оставалось черное, и запах исчез. Представляешь? Так что вот такие вот чудеса, такая милость. А накануне пожар он пришел ко мне на Пасху в виде Иисуса. Я еще думаю, проснулся, думаю, ну, наверное, что-то произойдет, потому что он меня так обнимал и говорил, я ведь всегда с тобой. Я думала, ну, что-то будет. очень вот так это. Ты знаешь, это столько рассказов, вот этих чудес, вот этой милости, ну, я не знаю, мы должны давно быть в уже, но как вот с этим жить и не меняться, это невозможно. А сейчас у нас задача как бы вот, а, я считаю, что такая небольшая, но... Сванчика. У нас мастерская, она как музей. То есть я делаю свои скульптуры, леплю, они тоже у меня лепит, делает потрясающие такие, вот эти... музыкальные инструменты, которые... человека, инструменты, которые... Темные инструменты. И к нам периодически просят какие-то люди. Они приходят, мы им все показываем, мы им рассказываем. То есть я не ухожу с виду слышать. И вот это наша задача, понимаешь, хоть немножко, но сделать людей счастливыми. И я так успокоилась, мне уже не нужно никаких там достигать высот там и так далее, знаешь, бежать за какой-то карьерой, ну, в принципе, у меня вообще чувство славы плоховато, мне никогда это не надо было. Вот. Но вот, вот, вот такая работа здесь. Ну, это, это потрясающе, на самом деле, потому что, наверное, не, ну конечно, кто-то должен быть, наверное, обладать тщеславием и кто-то должен быть знаменитым, да, но намного важнее, когда вот это вот какое-то пространство вокруг себя ты окрашиваешь чудом потому что мне кажется вот именно когда вот ты через это чудо живешь и его осознаешь им делишься то уже в общем не важно есть у тебя тщеславие или нет тщеславия и потому что все, к чему ты соприкасаешься оно изменяется и это вот наверное это основное вот он ну, даже не ты не вопрос а ты, ты же знаешь ну да, дай себе кто людей вот но все равно же, мы же живем, мы же в миру живем, мы же пока в миру живем, вот, и, ну как же, думаешь, а почему так, а не так, а почему вот это лучше, а вот это похоже. Вот, и, и иногда забываешься задать вопрос студентам. Ой, ну, в общем, счастливые мы люди, скажу я тебе, дорогая. Я не все окончания института я за полгода сменилась и мест работы была свободным художником. То есть я никогда не пригибалась ни перед кем. Но я готова учителя, моих учителей, всех. И мы уже моего лю... готовы целовать столько, потому что я очень благодарна всем, кто меня окружал и тем людям, кто дал мне знания, дал понимание и дал вот эту радость существования. Потому что смысл жизни в жизни больше ни в чем.. У меня а даже... когда люди в резонанс уходят, ну это вообще. У меня вот такой вопрос. Сейчас, знаешь, вот эти все, такая тенденция, особенно на Западе, люди имеют огромные проблемы в отношениях. И вот ты уже сказала о том, что в нашу эпоху, да, очень важно вот это вот соединение, мужское и женское, потому что оно несет такой созидательный характер, вот как ты вообще относишься к институту семьи, да, и насколько вот это вот все ну, Пропадает звук, М -м -м. Не ну, да, я не слышали. Да, я сейчас постараюсь, как бы, я тебя слышу хорошо, да, я надеюсь, наши радиослушатели тоже нас слышат, вот, а как вообще вот ты воспринимаешь, вот какие бы ты советы дала молодым людям для того, чтобы вот сохранить вот эту целостность, вот этот институт семьи? Потому что я чем старше становлюсь, да, я тем больше понимаю, что это важно. Но вот ты как человек достаточно счастливый, недостаточно счастливый в семейной жизни, вот именно нашедший своего партнера, того человека, которому твою половину, да, то есть вот что, что бы ты могла сказать по этому поводу? Ты знаешь, к сожалению, Ничего я сама не находила, мне Ах. все было дано с вами. Мне мой муж был показан, что э, его лицо появилось за два месяца до, с ним зна до знакомства. В последнее учили меня красить человека, нужен. То есть в 4 утра я встала и список вот такой Господу выдала. Последняя была фраза, что был таким же непривязанным, как я. Получила на с золотой каёмочкой. Так что я ничего не Я хочу только, чтобы люди уважали друг друга. Понимали? Ну, первый брак, в основном, знаешь, пока человек не отработает все кармические благи, не будет у него его половинки. Пока все косяки вот эти он не закроет, которые в прошлых жизнях были, не будет у него его половинки. У меня просто так случилось. И с вами сказал, что мы близнецовые пламены что мы не имеем права жить не зарегистрированным платом, что это большой грех. У нас заставил пожениться, он все нам организовал. Вот. Мы тоже притирались друг к другу, мы тоже притирались вот, как вот, по булыжника какие-то, но я не мыслю жизни без этого человека, который и безумно его уважает. И вот уважение, это, конечно, главное, хотя в первом браке у нас брак держался на уважении и на ребенке, а потом когда уже 18 лет брака был, мне с вами пришел во сне и сказал, все, хватит, карма отработана. Вот понимаешь, то есть думать даже не надо, делай только то, что тебе велят. я желаю всем найти своего учителя, своего гуру, своего поводыряя. Или вот найти его в себе, не обязательно ну, там, в какой-то личности, феномене в каком-то, кем бы он ни был. Вот. Ну, я не знаю, ты же сама говоришь, разные уровни сознания приходят, разное время, когда цветы распускаются, разное время, когда росточек из земли, семечко проклевывается, поэтому не могу ничего посоветовать. Будьте людьми. И все. У тебя как-то творчество изменилось после встречи с Ваней? С Ванечкой? Я стала лентяйкой. Какая Я стала наглой лентяйкой. А Во мне очень много проявило, стало женское качеств. Я уже не могу поднять шиву, который 50 килограммов весит, отнести его в печку. Это все Ваня делает. То есть я стала девочкой. И я не знаю, как изменилось. Понимаешь, я начинаю искать. Главное, что он меня тоже вдохновляет и как бы помогает. Нет ни одной работы, сейчас, которую он бы мне не помог собрать. То есть, если я что-то задумала, нужно же продумать, как там детали будут вот, вещаться, вот это Это все на Ване. То есть, это уже не мое творчество, это наше совместное творчество. То есть, это вы уже как единый организм, такой единое да, целое. Да, да, uh -huh. да, да. Ну, вот это вот, конечно, удивительно, когда люди э, на духовном плане, то есть это, это на самом деле такое глубочай, глубочайшее партнерство, это даже, наверное, это больше, чем семья, да, наверное. Ты знаешь, это не больше семья, это именно семья. Ну вот у нас нет детей вообще, понимаешь, если бы еще дети были, я бы тогда почти сказала, да, вот это вот настоящее. Вот. То есть мы уже женились в таком возрасте, когда уже было там поздно иметь детей. Вот. Ну, видимо, у нас может быть другая задача. То есть вот так довольно такая гармоничная семейная ячейка, как и ты, я уверен со своим супругом, потому что ну, в принципе, с тобой не знакомы, но когда ты мне сказала, что ты ну, что день дарит гладион, вот ты их любишь, но тут же все с вами понятно. Да, да в окружении троих детей, но это же вообще просто полдж. Поэтому, когда люди соприкасаются вот с этим тоже феноменом, счастливой пары. Я думаю, что им тоже до вот, Это распространяется уже на окружение. Мы гармонизируем это пространство, и, опять же мы как показатель, а как может жить пара? Потому что в первом браке я все время мыло и жалую. И у меня куча знакомых женщин, которые все время недовольны своими мужьями. мужьями. Ну, а... Изменить-то можно только свое восприятие. Всем давно понятно, что сам человек никогда не изменится. Вот. Ну, в общем, жизнь такая интересная штука. Интересная, забавная, неожиданная. Даже в такой провинции, как у нас. Ну, у вас зато потрясающая природа, наверное, которая вас очень сильно вдохновляет, потому что, конечно, Башкирия это что-то невероятное. Да, да. Природа – это вообще важ... одна из самых лучших составляющих для медитации, для чистки и так далее. Что природа – это Бог. Ты погружаешься туда, ты восстанавливаешь, он твой молкнет, ты только в созерцании прекрасно И все открытое, и ощущения тактильные, и осязание твои, и глазки твои впитывают это все, и ты становишься часть этой природы, взаимосвязан с каждой капелькой воды. Ну что может быть лучше? Кстати, нам с вами чудеса казалось вообще, наяву. Вот ты мне сейчас сказала по природе, а мы на сплавы ходим сегодня. И вот как-то, наверное, лет 12 назад я не дежурила на кухне, две мои приятельницы были, мы лежим, отдыхаем, где-то в районе 6 вечера, река белая, значит, на камушках на белых. И вдруг Венера, она говорит, смотри в небо прям, какая-то женская фигура, я смотрю. А там просто изображение швар этой богини, как она изображается у древних, у Шумера. И я говорю, так это же богиня Ишвар. И а, вдруг у нее живот, у нее они вдруг он открывается, этот живот, как дверки прям распахнулись, и там маленькая головка прекраснейшего младенца, невероятнейшей красоты. Мы разину и смотрим втроем, у меня есть свидетели на это чудо. Лицо начинает меняться. Превращается в мальчика, потом в юношу, потом превращается в мужчину зрелого. Потом оно стареет, там писается. А, что, что я вот такое вот лицо. И такая трагедия на нем. Пока он не возделал... Фигура женщины рассеялась уже. Пока он не возделал глаза небе, вверх. Как. Сам в небе еще глаза вверх. И я понимаю, что он узрел Бога. И я это говорю и проговариваю, чуть ли не не кричу. Он зрел бога, и тут же это лицо старца исчезает, и возникает лицо Иисуса Христа. Можешь себе То есть настрое было, которые видели вот это чудо. Вот и с вами все время а -а, давал а -а, нам, мне лично, силу через вот какие-то знаки, через радуги где Какой-нибудь спорный вопрос возникает допустим, членами организации, не члены организации, там какое-то напряжение. Вот. Права я или не права. А почему ты меня в такой ситуации а, поставили некрасиво? Вдруг раз, и на облаке работать мадомка. Или стол зимой работаю, или еще что-то стоит. То есть вот все время идет а, какая-то помощь имени. Ну, как 27 апреля, я тебе вчера рассказала, что он хочет. Так что вот такие пироги. Ну, вообще, это удивительный, конечно, дар и способность, наверное, наверное поэтому ты и художник, вот это вот считывать знаки, потому что мне кажется, что когда человек через творчество раскрывается, он именно начинает вот считывать, потому что Вселенная с нами бесконечно разговаривает, об этом много говорят, да, и об этом то есть, многим людям известно, это вообще практически в любой духовной традиции существуют эти практики, да, но мы не умеем. Особенно, когда люди живут в городах, я много об этом говорила, уже неоднократно с моими собеседниками мы это обсуждали, что когда мы вот в больших городах, да, в таких-то индустриальных пространствах, то мы перестаем замечать знаки. И все-таки вот именно то, что ты сейчас рассказываешь, мне кажется, это когда вот мы находимся в плотном соединении с нашей землей, да, вот с той изначальной силой, которая идет изнутри, да, то тогда, ну, не знаю, как бы, пространство сверху, снизу со всех сторон, оно нас учит вот этому искусству, да, вот у тебя, кстати, нет никаких, вот, вот у тебя наверняка кто-нибудь спрашивал, а как этому научиться, да, вообще, можно как-то научиться или нет, вот мне интересно, конечно, твое мнение. Ну нет, я думаю, что этому нельзя научиться, но это нужно в себе развивать, вот как раз пока ты говорила, у меня зрело вот это, мы же вообще, не просто мы воспринимающие устройства какие-то, да, угу. рождённые но есть само ходячее восприятие, правильно, да? Вот. И э, почему человек воспринимает одни картины, одну архитектуру там, одно, типу, а другие нет? Почему? Есть другие люди, которые воспринимают все абсолютно. Это они не потому, что в себе воспитают. Вот эти вот усики, вот э, как сон, например, э, слепой там где-то под одной реке э, плывет и ощупывает этими усиками пространство. То есть он развивает вот это все. Или там котенок, ему мало лапы потрогать, посмотреть. он тоже усиками вот заденет тебя и получит. Отбор. Нужно отращивать себе вот эти вот усики, вот эти антенны. Вот. И относиться к ко всем впечатлениям, ко всем проявлениям человека. мы одно на земле. Вот это вот понимание, это и есть полнота всеприятия в этом. Много лет назад на определенном уровне таком развитии детский сад, своего как-то на даче, засыпая, я с вами сказала, с вами, покажи мне пустоту. Вот ну, пустотность буддийского смысла, что это, да? Ну и что? Ну и показал мне эту пустоту. Тут же показал, в эту же ночь. Я ничего не поняла, ну пустота и не пустота. Потом, значит, где-то 4 назад я опять же да, на том же месте, значит, на даче. И он мне показывает, что мы как Я как бы вижу пустоту, но эта пустота такой наполненности невероятной. Просто световые пиксели, вот так вот соединенные друг с другом, плотно, плотно, плотно, абсолютно одинаковые. Абсолютно одинаковые. И вот это вот понимание единства, оно приводит к всеприятию. Нет других, как буддисты же говорят. Э э э человек, может быть, был твоей матерью, и все мы родственники, да? Вот. Ну, в общем, это все очень замечательно, и а, вот это понимание, слава Богу, пришло. Вот это самое главное. Я знаю, что сейчас а, у, у вас в, в Уфе проходит выставка, да, и там одна из твоих работ выставляется, и ты мне вот про эту работу это рассказывала. Это вот, mm -hmm. она называется Арнольд символ, ну, что-то такое, очень декоративно-прикладная выставка, а у меня очень болела рука, я не могла несколько работать после пожара уже, вот, и, ну, хотелось, но ну, такая тема интересная, уж кто, как не мы с вами можем сделать какие-то символические, простейшие вещи, о которых люди знают, но не представляют, что это вообще так просто и понятно, вот, и недавно я дала новое название нашей мастерской 5 на пять», ну, что такое 5? да, пять. это пять стихий. Сакральный смысл имеет цифра пять. С вами как-то нам на Даршине, Польше показал пять рук и сказал один палец, и потом 5 пальцев, один, ну, один, ничего не может делать, пять, все. И очень много можно эту тему развивать, я просто сейчас не стану, и я говорю, Ваня, давай сделаем скульптуру 5 стихий. И мы вот примитивно тупо сделали квадрат Землю, на него поставили сферу, шар, значит воду, треугольник, огонь, полумесяц, воздух и эфир. И я надеюсь, что это будет интересно, потому что мы попросили, чтобы было объяснение. Это же элемент, из которых состоит вся Вселенная. Это как простейшие кубики нашего, нашей Вселенной, поэтому я думаю, что это интересно будет. Ну, вот. Делали еще две работы, такие серьезные, но они, к сожалению, в обжиге пострадали. Скорее, Мне хотелось именно изобразить центр человеческого существа и э, вот ту самую смерть, которая является переходом. Я, можно, тебе такой немножко, наверное, интимный вопрос задам? А есть ли у тебя страх смерти? Нет, абсолютно. Готова хоть сейчас. Вот, кстати, когда ко мне э, пришел с вами в виде Иисуса, ну вот, в прошлом году на Пасху, э, я как раз уже готова была умереть и абсолютно катилась вот в этом направлении. Он меня выхватил из этого состояния. Нет, даже была клиническая смерть. То есть мне-то легче. И... И здесь я там удивляла своих родственников, потому что они мне рассказывают, что мне когда вот года три там было, я стояла, значит, в краю двери все время и возмущалась. Почему я? Почему здесь? Почему я здесь? Я как-то пугаю, но это повторяю. Ну, сегодня здесь, завтра там. Ну, мы вчера вот с тобой разговаривали, ты говорила, что тебе показалось, что ты была хитрой, когда ты пошла реанформация, да? Вот мы тоже когда-то у меня э, сплошные доживи, да, ну сплошные доживи, да, да я здесь была, да я здесь все знаю, как вот касаемо Москвы, я знаю в прошлую жизнь, что я сидела в лагерях, меня забирали из Москвы, есть там улица такая, мясница, мне там каждый сантиметр знаком, у меня волосы бедно стоят, когда я там хожу. Откуда это все, понимаешь, по но... страх смерти. Вот, но, и но, мне но... свободу на смерти урок. Угу. Он мне давал. Очень очень просто, популярно все объяснил. А, то есть я оказалась в зале в праздничном, где было огромное количество людей. Там были люди в костюмах всех эпох, все народы, всех, всех национальности, Это была просто вся земля. Вот. И а, люди... Ну вот представь кинотеатр-зал, да? Вот эти вот кресла, где сидят в середине, а вокруг бесконечное шествие. И вот это бесконечное шествие людей всех народов. Я еще разглядывал как художник и костюмы, потому что я узнавала там разные эпохи. Вот. И э, периодически кто-то уставал двигаться в кругу этой самсары, подходил к креслам, садился. Другие люди вставали и шли дальше. И кто-то садился. И я вот так же к креслу подошла, вышла из этой вот толпы, э, и мне мужчина, который с краю сидел, говорит, а вы не боитесь сесть? Ну, то есть, дав мне понять, что это уже смерть, я говорю нет. Он говорит, ну имейте в виду, будет немножко больно. Ну, это будет очень быстро пройдет. Я говорю, хорошо. Вот. Он подвигается, я сажусь, и тут же такая более острая-острая в сердце пронзает меня, но ну, она быстро отпускает. И я спокойно продолжаю наблюдающий процесс. Вот, вот, вот с вами появился, схватил меня и мы балансировали уже ты что молчишь? я нет, я просто на самом деле для меня вот это такая реализация, которая ну вызвало во мне внутренние такие духовные глубокие переживания, потому что то, о чем мы сегодня с тобой говорили, оно все... А, ну, с одной стороны, в этом очень много мистики, да, с другой стороны, это все настолько такие глубинные переживания, и, наверное, когда мы начинаем... Вот эти первые наши шаги на духовном пути, когда мы, наша душа реально стремится к своему началу, да, к тому, к своей изначальной точке, к тому, к чему мы должны быть, и поэтому уже как бы слова они не приходят. Да. Конечно, я да, ну, да. Формат когда, нравится, потом... у него, когда становишься источником, слова теряют смысл. Да, я, я на самом деле просто вот задумалась, потому что, естественно, ну, когда у нас отклик внутренний присутствует, да, это очень важно. И я бесконечно тебе признательна и благодарна за вот эту, за, за эту программу, за этот эфир, за то, что ты с нами поделилась такими сакральными, такими скрытыми вещами, потому что это, ну, это удивительной глубины переживания. И это знание, которое мне. Мне очень хочется верить, что мы сейчас поможем огромному количеству людей, потому что наше радио, оно доступно любому человеку. Мне вот очень нравится именно миссия нашей радиостанции в этом, что мы даем какие-то... Основы, да, вот мы даем базис, как вот эта твоя скульптура, первые, первые элементы, пять первых элементов, это как раз то, чтобы человек ушел дальше, чтобы он развивался. Потому что это наше основное. Мы не должны находиться в стагнации. В этой, на этом плане, на этой земле, наша самая важная миссия это наше саморазвитие. Как ты Саморазвитие. Вперед, абсолютно никаких долгом не должно быть. Да. да, это, это да. необходимо. И я думаю, что нам, наверное, очень повезло, потому что мы действительно живем в такое время, когда есть возможности, есть возможности большие, не закрывайтесь, не закрывайтесь от этих возможностей. Берите их, стремитесь, не, не, не скатывайтесь до примитивного удовлетворения, да, вот этого материального какое-то наполнение вот этой картины, растите духовно. Вот мне очень хотелось, чтобы наша вот эта передача, она как раз была, носила вот такой глубокий смысл, да, для людей. Я надеюсь, что у нас получилось. Спасибо тебе огромное. Ну, не, если у тебя есть еще какие-то напутствия нашим радиослушателям, у нас вот есть пара минут, я буду очень благодарна, если ты что-то скажешь такое нам. Я могу сказать, творите себя, творите себя. Творите себя из своего внутреннего источника и совершенствуйте. Все, что я могу сказать, любите, радуйтесь, и цените каждое мгновение. Спасибо тебе огромное. <свят> я хочу... Нет, потому что мы не бездельники. <свят> мы трудяги. <свят> Спасибо огромное, Лялечка. Я хочу напомнить, что с нами сегодня в программе Женская гостиная была Ляля Галеева, необыкновенная женщина, художник, скульптор, творец. Да, я не побоюсь этого слова, потому что мы все творцы, у нас всегда есть часть твор... творца, безусловно, потому что мы вот. Вот именно этим, наверное, должны гордиться. Да? И поэтому и ты удивительно, как ты умеешь этим делиться. Спасибо огромное. И я надеюсь, мы, мы что-нибудь еще придумаем такое интересное, потому что у тебя такое количество историй даже не коснулись. Вам огромное спасибо и развитие вашей чудесной станции, вот этой радио и той помощи, которую вы оказываете людям и вытаскиваете из небытия каких-то художников уфинских. Спасибо вам большое. Спасибо, да. Нет? Я надеюсь, мы тебя да. увидим на нашей американской земле тоже. Давай мы тебе пожелаем. И, и самое главное, что я могу сказать, это Саиран. Спасибо большое. С вами была Ляля Галиева и Анастасия Хрущинская и программа «Женская гостиная» на интернет-радио Сангейтс И до новых встреч до следующего четверга. До свидания. Спасибо, вам было. Спасибо.